Добрый день. Примерно год назад правительство приняло постановление номер 629. Согласно данному документу граждане получили дополнительную возможность для выкупа земельных участков из аренды без торгов. В частности, граждане получили право выкупить без аукциона земельные участки для ведения садоводства или огородничества для собственных нужд, а также участки для ведения личного подсобного хозяйства. При этом право на выкуп земельных участков под личное подсобное хозяйство ограничивалось только участками, расположенными за пределами населенных пунктов. Иными словами, постановление номер 629 разрешало выкупить участок подведения личного подсобного хозяйства только в случае, если земля находится за пределами населенного пункта. Напомню один нюанс, касающийся земель для ведения личного подсобного хозяйства. Участки под личное подсобное хозяйство бывают двух видов. Первый — участки для ведения личного подсобного хозяйства, расположенные за границами населенных пунктов. Второй — участки для ведения личного подсобного хозяйства, расположенные в пределах населенных пунктов. Принципиальная разница состоит в том, что на участке для личного подсобного хозяйства за границами населенного пункта строить индивидуальный жилой дом нельзя. На участках под личное подсобное хозяйство, расположенных в пределах населенных пунктов, строить индивидуальное жилье можно. Так вот, постановление правительства номер 629, которое вступило в силу с 12 апреля 2022 года, разрешало выкупить без аукциона только участки под личное подсобное хозяйство, расположенные за границами населенного пункта. Право выкупа также распространялось на участки для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, независимо от того, где расположен участок вне населенного пункта или в пределах его границ. 30 декабря 2022 года правительство приняло постановление номер 2536. Данное постановление вносит изменения в прошлогоднее постановление номер 629. Основная суть изменений связана с расширением прав на выкуп участков без торгов. Рассмотрим новшество подробнее. Согласно новому постановлению выкупить без аукциона можно следующие участки. Для ведения садоводства или огородничества для собственных нужд. Данный вид участков изначально был указан и в первом постановлении номер 629. Далее, выкупить можно участки под личное подсобное хозяйство независимо от места нахождения. Другими словами, постановление 2536 разрешило выкуп всех видов участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства. По новому постановлению выкупить можно участки под личное подсобное хозяйство как за границами населенных пунктов, так и в их пределах. Основная часть постановления 25.36 вступила в силу с 1 января 2023 года. Поэтому, начиная с текущего года, арендаторы участков под личное подсобное хозяйство в границах населенных пунктов получили право выкупить арендуемую землю без проведения аукциона. Кроме вышеуказанных изменений, стало можно выкупить участки для отдыха или для рекреации, для производственной деятельности и для нужд промышленности. Последние виды участков в большой степени касаются юридических лиц. Таким образом, бросавшаяся в глаза несправедливость в отношении арендаторов участков под личное подсобное хозяйство, расположенных в границах населенного пункта, устранена постановлением номер 2536. Теперь, если вы арендуете участок для ведения личного подсобного хозяйства в пределах города, деревни или поселка, то у вас есть право выкупить участок, даже если на нем нет недвижимого имущества. Более подробно условия выкупа участков, а также образец заявления найдете в статье на сайте. Ссылка в описании под роликом. И в завершение напомню один важный нюанс. В земельном кодексе в статье 39.3 содержится перечень оснований и видов земельных участков, которые можно выкупить без торгов. Этот перечень оснований продолжает действовать. Рассмотренные постановления правительства номер 629 и 2536 никак не отменяют ранее действовавшие случаи без аукционного выкупа участков. Данные постановления только добавляют новые виды участков, которые можно выкупить без торгов. Обратите внимание, правительство в любое время может изменить или отменить свои постановления. Поэтому, если планировали выкуп участков из аренды, то не откладывайте в долгий ящик приобретения земли в собственность. Выкупите землю сейчас. Желаю вам достойной жизни. Увидимся в следующем ролике.